Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас 25 сентября 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Вячеслав Мальцев со мной в студии Андрей Константин. У нас прямой эфир, вещаем мы из Западной Европы. Вот тут пишут, что «Вячеслав, задержись на 5 минут, сбегай покурить». Курить вредно, не бегай Курить курить здоровье вредить. Так, ну, делайте ссылки на передачу на нашу программу. Почему? Потому что срезают лайки, потому что очень сильно уменьшают количество просмотров в Ютубе. На это сейчас все жалуются и, в общем-то, есть четкая информация. И, значит, в ты В Твиттере все регистрируйтесь, все распространяйте, это тоже очень-очень важно. И эфир у нас проходит э, по будним дням в э, 21.00 угу. по Москве. Так, э, Вячеслав, а вот интересно, да, там написали, что Вредный Лев написал, Вячеслав, а что если коммунистам подбросить идею? И вот идея такая... Фильм Инесса про Ленина сейчас выходит. То есть рок-н-ролл такой же устроить, как с Матильдой <laughs> из-за Инессы. Очень-очень весело, конечно. То есть начать коммунистов сподвигнуть на войну с Инессой. Да. И также вредный Лев написал, не знаю, прошло. А вот... Значит, ну, такие фотки прислал интересные. Я их, кстати, уже видел, но просили показать. Это вот фотографии, то есть картина Перова моего любимого, да, проводы покойника. Это, если я не ошибаюсь, то есть в 1865 год Василий Григорьевич написал. А вот, вот так выглядят современные проводы покойника, то есть дети постарели явно, и, в общем-то, все, все стало только хуже, да, то есть тогда была какая-то перспектива, сейчас никаких перспектив, вот, а, так. Вячеслав, когда нам говорят, что против власти 2 это, или 14 процентов, это абсолютно неправда, даже если посчитать по официальным итогам выборов 16 в Госдуму против Ядросов голосовали десятки миллионов людей еще больше на выборы не пришли за соображение, что все бесполезно, так как итоги сфальсифицируют. Да когда все начнется, никто вообще защищать не будет из народа, разве что кроме полицаев в замазанных грязных делах. Мы абсолютно согласны. Так вот. Пишет организатор группы «Артподготовка Ульяновск». Следующая прогулка будет а, в следующее воскресенье в 15.00 в, в сквере Гончарова. Так, Ульяновск, 15.00, сквер Гончарова. Я извиниться хочу по поводу Ульяновска за то, что, может быть, резко а, тех... Так сказать от костерил кто там путин помоги писали они ну, нам позвонили объяснили всю ситуацию да. что они окружающим пытались доказать что никакого что, путин да, что, что никакого путина нет да ну ладно в общем то бывает прошу прощения так здравствуйте прошу максимально проинформировать о готовящейся акции так так вот ну Завтра надо больше сведений тогда вот по этому поводу. И завтра мы тогда скинем по 1 октября. Время еще есть, да? Так. Кроме всего прочего, пишут: канал движения забл заблокировали для России. Перешли дорогу ФСО. В, в общем, из Финляндии можно смотреть, а из России нельзя. Выпускайте скорее видео. Поддержите парней. Да, многие сейчас блокируются видеоканалы. Так что мы ожидаем, что и с нами что-то начнут такое вытворять. Ну, я думаю, что у нас есть способ защититься. Так, ты хотел что-то прочитать? Да, у нас есть информация по Маргарушскому району, это Чувашская республика. Вот в селе Юнга там были народные сходы, там люди... Воспротивились постройки на территории их жилищ, можно сказать, вышки МТСовской, и, соответственно, там какой-то должен быть построен завод по окнам, вот они долго боролись, им было присуждено всем, всем штрафы административные, но от того, что много было публикаций в СМИ, в овд в интернете, задержания прекратились, то есть, все-таки освещение информации очень сильно влияет на действия этих негодяев, и они начинают давать заднюю. И вот еще по этому поводу историк, историк-археолог Сергей Утриван, который тоже является уроженцем Чувашской республики, он написал такой вот. Послание, что самое страшное преступление в современной России не произвол и беспредел вла властных и силовых органов, не коррупция, не уничтожение прав и свобод граждан, не разворовывание национального богатства, а протесты людей против всего этого беззакония. И не чиновники тут же выходят и, и беседуют с ними, дабы пойти им навстречу и, уч и учесть их мнение, а спешат силовики, превращенные в палачей, скорее строго по закону покарать, наказать, расправиться с теми, кто посмел открыто высказываться против, кто захотел сам обсуждать и решать свою судьбу, без покорного исполнения любой начальственной воли. То есть вот это как раз и подтверждает то, что люди, которые готовы противостоять этому, в общем-то, преступлению по отношению к ним, они смогут изменить ситуацию в дальнейшем в стране. И если каждый будет так себя вести... Если каждый будет э, проявлять свою гражданскую позицию, то уж точно в него, не вся эта шушера, которая вокруг него окопалась, не усидит на своих местах. Поэтому, ну, э, сколько уже терпеть-то можно? Не Спрашивают, можно ли перенести революцию на попозже? Можно, но зачем? Всегда возникает вопрос, зачем? Вот, э, тут написали Вячеслав, а так, так, нет, не, вот, про Навального. У Навального спроси, как он... К вам относится Вячеслав, он сделал вид, что не услышал вопрос, хотя мог и не слышать. А как вы ответили на такой вопрос? Ну, Во-первых, Навальный отвечал, что мы соратники, и я могу это продублировать и повторить, наверное, в сотый раз, мы с Алексеем соратники, с движением Навального мы соратники. У нас совместная цель, то есть это цель отстранения от власти Путина, Возвращение России в конституционное поле. Навальный хочет стать президентом в результате выборов, но выборы возможны только если не будет Вову, Вовы и его режима. Тогда будут справедливые выборы, но ради бога. Какие проблемы? То есть мы абсолютно. У нас нет ни единого противоречия. Вы понимаете, когда пытаются стравить там и что-то говорить: а вот вы там, вот он что за. Да и ради Бога. Вот он это замыслил хорошо. Вот он то замыслил. Правильно! Алексей, давай! Еще круче, потому что мы видим, как поднимается страна. На Дальнем Востоке сейчас был Навальный. Ну просто прелесть, я смотрел, сердце радуется. Народ выходит, там и наши, и не наши. Он объединяет людей, это очень хорошо. Что же в этом плохого? -то? Да, вообще в Австрии у нас есть соратник, который готов встретить любых своих единомышленников, наших единомышленников, которые живут в Австрии, и создать там какой-нибудь наш кредит.. Организационный да, информационный центр, откуда тоже можно было бы связываться с остальными соратниками, обмениваться э, так сказать, информацией э, и общаться. Поэтому зовут его Хусейн, и если кто-то есть в Австрии, отзовитесь, напишите нам на почту, мы вас свяжем, и тогда у вас появится возможность еще и в Австрии организовать нашу Очень хорошо. Вот эвакуация людей, пишут, началась в шести московских торговых центрах. Я так понимаю, что не началась, а проходила. Мега, Химки, Метрополис, Хорошо, Капитолий, Щука и Океания. Мы все время мимо этой океании ездили на Кутузовском. Видишь как? И 13 гостиниц в Москве в воскресенье заминировали. А представляю, люди отдыхают, все, что тут прибегают с собаками, заминировано. Э могли всякие вещи противные происходить. Мы уже прикалывались что говорим, кто-то там в этой гостинице каких-то девок по вызову заказал, пришли, а тут говорит, опа! И все. На улице простояли. Минус деньги, да? Вот. Продлевать будете? Да, Продлевать будете. Очень весело. Так что пишут, что в Москве установлен рекорд по заминированным объектам. Ну, не знаю уж насчет рекорда, но сейчас уже совершенно очевидно, что этим занимаются спецслужбы. Так что, то есть, это кто-то раньше сомневался, то сейчас вообще нет никаких сомнений. Прогулки прошли. И вот покажу сейчас прогулки. Ага. Так, это Барнаул. Так. Барнаул. Волгоград. Вот сегодня, кстати, по, по поводу Волгограда были вопросы. Вот, пожалуйста, Волгоград. Добавь, что это не все фотографии Еще будут показаны Да, мы знаем, обработке очень много Да, я знаю Выкса Екатеринбург Очень хорошо Казань Калуга Красноярск Мурманск Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург. Ну там и э, э, проходил, и марш антивоенный. В общем-то, все вместе очень хорошо. И прогулка там большая была. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург приехали московские соратники в числе 15 человек, чтобы поддержать э, марш мира. Саратов, Смоленск, Тюмень, Тверь, Чебоксары. Там какой-то товарищ, какой -то товарищ нам звонил, все хотел попасть на... Вот. На, прогулку, На в прогулку в Питер, да, но что-то не смог выйти из кафе, говорит, пусть за мной в кафе придут. Ну, видно, что-то не пошли за ним в кафе. Так, вот видео из Чебоксар. Мы встретиться с Но сегодня Мы не, день. не нормированный рабочий день. у него ненормированный рабочий день. У него ненормированный да. рабочий день. Да. Персональная ответственность за дела нашей, нашей республики. Персональная ответственность за политическую обстановку. У нас фатишков сказал, практически, мы бы хотели его, чтобы вы вызвали его сейчас. А Волоке а, он персонально отвечает за что. Как что вы даже не, не имеете права. права. Мы граждане свободной страны, понимаете, хотели. Я, я, а? я понимаю вас. Вот видите, как, как, ребята, вот мы хотим встретиться с главой да. республики, да, у нас вот охраняет, как вас сказать, зовут? Я зовут Иванов Николай Дмитриевич. Вот Николай Дмитриевич даже смеется в этим, что мы говорим. Вот, мы мы, граждане страны, хотим вот, чтобы встретиться. Видите, он смотрите, он со спортсменами Санкт-Петербурга встречается, а с людьми своего не хочет встретиться. Видите, вот, это... вот в оригинальном варианте видео набрало это какое-то огромное количество просмотров, то есть пройти куда-то в государственное учреждение обычному российскому человеку никак нельзя. Вот в Екатеринбурге очень красивая надпись. И таких надписей очень много по России, а в общем-то должны быть все дорожки у нас закрашены такими надписями. В селе Юнга прошел народный сход. Ты расскажи, Андрюш, про этот сход. Да, ну как раз вот я начал с рассказа об этом сходе, что люди смогли отстоять в какой-то степени свое право, хотя на них было возбуждено... Около шести административных протоколов со штрафами от 20 тысяч рублей, я думаю, что это даже превышает их месячную пенсию. Ну, конечно. Но все же после постоянных публикаций в СМИ и ну, в инфо в интернете задержания прекратились, то есть информационная поддержка сильно очень оказывает влияние на силовиков, Они что да и надо отступать, потому что люди э, должны оставить свои гражданские права, даже в таком беззакон, беззаконном. Да. Так, вот еще гора Большой Иремель, Вот наш флаг на этой горе. Это место силы. Пишет Священная гора. Оно очень хорошо. Я думаю, что Хуже от этого точно не будет, а в любом случае от этого будет только лучше, поэтому все символы, которые мы где-то располагаем, эти символы э, видят в интернете, в жизни, наталкиваются, если кто-то не знает, что это такое, он спрашивает, что это такое, заинтересовывается, да? У нас тут еще есть связь с Сергеем Окуневым, вот многие про него спрашивают, как у него судьба, как у него жизнь, чем он занимается. Вот вы можете увидеть его непосредственно на канале, на открытом канале, он сегодня дебатировал про путинским политтехнологом. Поэтому посмотрите этот эфир, зайдите забейте в ютюбе открытый канал и поддержите его там комментариями, посмотрите и привет ему всех Ну, неужели Марти снова показывает видосы у Ради Атислава? Никто не потребует снять трансляцию, если ты будешь указывать источник. Я вас уверяю, что обязательно потребует у нас даже э мое собственное видео, которое я повесил в прошлую пятницу, да, помните, там, где э хасиды там э э пели, в общем-то, всеми любимые песни, да, э в, в Толявиве. вот, и из-за этого у нас возникли проблемы Нам YouTube выставил, так сказать Ну, мы вроде отбились Посмотрим, что дальше будет так. Вот В Москве задержан Сергей Удальцов И около 30 участников массовых гуляний Удальцов получил 5 суток Вот тут какой-то пишет Враг народа. Удальцов не болтает, а делает. Мальцев боится удальцов. А О чем мне удальцов боятся? Я не понимаю, мальцев? да, Мальцев удальцов совершенно не пугает. И, и то, что он занимается протестной деятельностью, это очень хорошо. И, и меня это вполне устраивает. И я готов его поддерживать. Несмотря на то, что он сидит на самом главном стуле Ватник. Ну да. Нет, ну нам сейчас нужно одно движение вперед. Движение, чтобы свалить в Путин назначил бывшего мэра Самара и его губернатора области. Президент принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Он Ужу. ушел по собственному желанию. Да, то есть катапультировал наконец Меркушкина. Но ну, тот совсем, конечно, одиозный был. Такой, я понимаю. Я вообще удивлялся, как я видел разных губернаторов. Но ну, Меркушкин – это особая, конечно, такая персона, очень такая, как бы так сказать, рафинированная персона с точки зрения интеллекта. Ну, решили, что, наверное, перед выборами Путина нужно, чтобы там был какой-то гегей, который... Не, не ассоциировался бы там как-то вот с негативным прошлым. То есть негативное прошлое связано в Самарской области с Меркушкиным, а не с Путиным. Да? То есть Путина вроде не был, он каждый раз новый приходит, обновленный Путин приходит. А всякие Меркушкины, они вот виноваты, блин. И да. тут, да, интересно, вот видеоблогер, Ар, как его, Арслан Валеев. Он, говорят популярный, о больших диких кошках в блоге делал, и вот что-то какие-то личные проблемы были, и он продемонстрировал, как его в прямом эфире укусила черная мамба, и все, и, то есть спасти его уже не удалось, ну да, укус черной мамбы это очень, в общем серьезная вещь, так что. Странно, то есть, если вы ссоритесь с женой, не надо, чтобы вас кусала черная мамба, это игра в Клеопатру, в общем-то, она, наверное, никому ничего хорошего не добавит. Не, ну, может быть, просмотров там добавила, я понимаю, но надо же тоже понимать, что, в общем-то, не, не все, что может добавить просмотры, нужно исполнять. Все ради рейтинга. В Краснодарском крае задержана семья людоедов. ты уже даже вот не, не удивляешься. То есть с точки зрения вот, того, что сейчас в России происходит, ну такой адский ад, и такой больше ада, ну вот еще людоеды. Причем самое интересное, что пишут, что они людоедствовали с девяносто девятого года, а, Примерно с того, как да, Володя встал на свой... 30 30, да, да, да, да, что 30 жертв, 30 человек съели вроде. Но самое интересное, что сегодня э, вот этому мужчине, который там людоед, от мужчин, женщина, ему 35. Понимаешь? То есть если ему 35 лет сегодня, то значит во сколько в 17-18 лет он начал людоедствовать. Это как, что же его сподвигло на то, чтобы начать там в 17, 18, 19 лет людоедствовать да? И так, так что... как они с 99-го, с дня Володи сели на... занялись своими грязными делами, Нет. то их поймали в 2017 году. Значит, Володя пора уходить, соответственно... Да. Нет, ну Я так понял, что поймали только благодаря тому, что нашли телефончик случайно по это потерянный. Об, потерянный, да, а там фотографии с частями человеческих тел, то есть не могли уже стоять на месте, поэтому, ну, тем более есть телефон, чего ж проще-то, да, установить владельца и расколоть его. Вот, а видите, кремлевские людоеды пока еще на свободе, так что давайте мы тоже, причем они не скрываются, это там где-то в телефончике это все дело. А эти открыто по Первому каналу показывает свое людоедство ежедневное. А вот во время оформления дорожно-транспортного происшествия полицейские обнаружили труп, задушенный женщины в багажнике. Причем это в Ленинградской области поселок Кропша. то есть какой-то мигрант 24-летний, собрал кучу машин, устроил аварию. А потом, когда открыли багажник, там оказалась убитая женщина, с, тоже мигрантка. То есть, да, в общем, как, как в том анекдоте, да, помнишь, когда нового русского остановили? А, не помнишь этот анекдот, когда останавливают нового русского? Говорит, откройте багажник. А, не, он, говорит, это ваша машина. Машинка доверенности, раз доверенность. А, там какие-то вопросы задают, он все справки, раз, говорит, откройте багажник, открывает багажник, там труп. Он говорит, а что у вас здесь труп? Он говорит, везу для захоронения, вот справка из морга. Он говорит, а это как-то, да, там весь изуродованный. Ну, как, это вот самоубийство, заключение судебно-медицинской экспертизы, пожалуйста, вот смотрим. Говорит, Я не пойму, а что же у него паяльник в жопе торчит? Говорит, последняя воля покойного, вот и завещание. Так что вот тут видишь так не получилось, но как-то это все вот совпадает, какие-то людоеды, какие-то трупы в багажниках. То есть вот больше Ада мы видим, что когда ситуация назревает, на накаляется все, и мы об этом говорили еще давным-давно то появляются вот такие эксцессы, какие-то совершенно невероятные. Любой скажет, ну видишь, вот эти вот людоедствовали там, грубо говоря, с 99-го года, то есть это, этот ад был всегда, просто про него не знали. Ну да, но ну, мы же живем в информационном мире, и очень важно, чтобы это где-то вот к какой-то точке подошло все вместе». Хотя вот странно, соседи рассказывают в полиции, что очень часто чувствовали запах кроволола и других, и разлагающихся так сказать, частей тела, ну, никаких реакций это не вызывало, кроме как отвращения. То есть они даже не пытались выяснить, в чем же дело. Как меня так, это людоед в общаге жили. Да? Потрясающая ситуация. В общаге Министерства обороны. Обороны и делали из людей консервы. Это вот сколько? Угодно можно То по этому поводу прикалываться, да, да, да. Только... Увозят ребят в Сирию, да, там, В консервах возвращают, да. ДТП с маршруткой под Калининградом погибли семь человек. Да в ДТП очень э, такие серьезные с автобусами, с э, маршрутками. Ну, говорили, что это будет продолжаться, потому что. Ну, Дороги, сами знаете, какие никто ничего делал. Мы сегодня, кстати, о машине поговорим. Там Путин на Ульяновском заводе смотрел автобус, а нам высказали, что мы не вникли. Вот сейчас вникли и расскажем. На Кубани мужчина обстрелял сотрудников Росгвардии и покончил с собой. Да, видишь, какой-то вот пьяный мужчина, вооруженный пистолетом, совершил нападение на сотрудников неведомственной охраны. Потом он закрылся. И застрелился, в общем. Ну, это версия сотрудников Росгвардии, потому что мужчина застрелился, он уже ничего не скажет никому. А, а как уж там было на самом деле, одному богу известно. В Москве задержана дочь известного советского киста-вратаря Виктора Толмачева, который обвинили в убийстве отца. Тоже такой жуткий момент. В турецком отеле зарезали туристы из Белоруссии. Он, я так понял, хотел. После закрытия в бар, но ну, не попал, его зарезали. В Донецке в результате взрыва ранен министр ДНР, причем такой непростой министр, а министр доходов и сборов. Такой, видишь, который собирает доходы, то есть занимается, в общем-то, тем, чем занимался апостол Петр. Да? ДНР прокомментировали состояние министра доходов после... Покушение. Да. Да, но ну, вначале писали, что он все нормально себя чувствует. А потом вдруг оказалось, что он ну, это, в очень тяжелом состоянии. И Грызлов заявил, что народ Донбасса нуждается в гарантиях от репрессии. Это очень важное заявление. Знаешь почему? Потому что ну, Грызлов не очень умный человек, мягко говоря, глупый, да? Вот, и его заявление, ну, язык иногда быстрее ума идет, и вот его заявление иногда не вскрывает то, что уже решили. Вот народ Донбасс нуждается в гарантиях от репрессии. значит, решили сдать этот Донбасс с потрохами, то есть, ну, как бы по поломаться еще, какие-то там условия ставить и так далее. То есть сказал сказанул то, что, конечно, он не должен был, Говорить, он там что-то входит, наверное, в путинских кулуарах, слышит что-то, и поэтому вот он такое выдал на гора. То есть когда, говорят, требуют гарантии, ну когда уже все решили, все. То есть Путин, я так понял, решил, решил, что это, тут пишет. да, Петр Рыбаком был, да, конечно, я что-то это сказанул сегодня у меня. Наверное, <с>... погода действует. Мужчина Значит, да. остался жив после падения в 300 метровую пропасть. Удивительная вещь, конечно. Бывают такие вот люди, которые упадут с 300 метров и остаются жить. Как в том анекдоте ты не ушибся, я еще не долетел. Представляешь, сколько 300 метров, как это дофига. Ну вот, причем в горах. То есть были люди у нас очень известные и очень хорошие, которые падали с высоты там полтора метра да? или там три метра, разбивались в хлам. Молодец, повезло, зачем-то боженьким он нужен. А вот в Приморском океанариуме белухи погибла, запутавшись в сетях, и это уже мы помним, что это не первый раз. Там весь этот океанариум уже помирал неоднократно. И дельфины там помирали, и скаты какие-то. Кто там только не помирал. Вообще странный какой-то этот океанариум. Но может быть так везде, где в неволе содержатся животные. И чартерный рейс из Японии отправился на Южные Курилы. Очень, наверное, важно было... Сейчас отправлять туда людей, чтобы они там налаживали связи, поскольку я так понимаю, что японцы тоже чувствуют, что в России грядут значительные перемены и форсируют события. Меркель победила в своем избирательном округе на севере Германии. Ну, логично, получила, значит, вообще христианско-демократическая партия, Получил 33%. Меркель победил в своем округе. три ну, 33% это все равно большинство как бы, в парламенте получит. Но это не абсолютно, это не квалифицированное большинство. То есть нужно будет обязательно с кем-то договариваться. И вот в Германии прошла демонстрация против... Покидение альтернативы для Германии в Бундестаг. Но альтернатив для Германии это правая партия такая жестко националистическая, насколько мы понимаем. И интересно, что пишут немецкие газеты. Несколько полицейских забросали бутылками, а в остальном демонстрация прошла мирно. Это о мирной демонстрации. 26 марта, я напоминаю, там люди у нас сидят за то, что обхватили полицейского и их сажают в тюрьму. А там считается мирные демонстрации. это норма, это реально норма. Ну это некие такие эксцессы, ну что ж, бывает. США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР, Ирана и Венесуэлы. Представляешь, вот э, четко очень обозначено КНДР, Иран, Венесуэла, не хватает только России, да, вы, вы меня с языка у меня сняли, так что нужно смотреть, тот кто хочет быстрее визы оформлять, оформляйте, потому что Следующим появится там в россии может по крайней мере а в венесуэле выстроились многочисленные очереди за бензином и надо сказать что на душу населения венесуэла добывает больше всех да, самые большие запасы у него в венесуэле там везде на первых местах по нефти вот везде вот куда ни ну кроме конечно общей добычи там и так далее и при этом очереди за бензином дают только 30 литров на одного человека. И, в общем-то, очень серьезный дефицит. Как Крайкинг, дефицит. Американский бейсболист нарушил традицию исполнения гимна на зло Трампу. И встал на колено. То есть все не стоят на колене, а он взял во время исполнения гимна, это такое, сбунтовался. Американский бейсболист сбунтовался и встал на одно колено. А вот э, рейтинг Трампа опустился до рекордно низких значений, и в общем-то ужас какой-то, да. Но тем не менее он управляет, да, а у Путина до рекордно высоких поднялся. А все, он уже, а изи все, да, уже подошел к своему, так сказать, рубежу. Советники Трампа неоднократно просили его не оскорблять Ким Чен уйна. Ну, тем не менее, Ким Чен Ын оскорбляет Трампа, и Трамп Ким Чен Ын, и, в общем-то, вот это то, что он назвал ракетчиком человеком-ракетой, ну, по-нашему, -по там, всадником без головы, да, вот, это нормально, да, и... В ответ сразу же ему вот этот вот самый Ли Йен-Хо, видишь, даже бы никогда мы про него и не знали, а теперь даже скоро фамилию, имя его выучим. Вот этот Ли Йен-Хо заявил что на, в ООН причем, что удар по США неизбежным будет. Представляешь, то есть при этом они заявили там в Корее, все верные, что США объявили им войну. То есть они говорят, удар неизбежен, вас разнесенная, а США объявили войну. И назвал Трампа, значит, вот этот вот Лиенхо психически больным. Ну, они друг друга и называют психически больными. Трамп пообещал разобраться с Ким Чен-Ыном. И прокомментировал он выступление, значит, главы Мида, вот где его там психически больным. Только что слушал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького человека ракеты, то слишком долго они не протянут. Ну Понятно, что он озвучивает эти мысли. Вот а, северокорейскому Ким Чен Ину, который, очевидно, безумен и спокойно относится к убийству и голодам людей, предстоит пройти через небывалые испытания Трампа. Тоже заявил. Так что они вот там о Лиенхо, в ООН, вот, то есть очень интересно, видите, они так вот включились, наверное, на радость Путину. Потому что все слушают, а ты дурак, а ты сам дурак. И вот это вот продолжается у них уже давно. Тем более, это вы, выползло все на трибуну ООН, и вот Лиен этот сказал, этот человек, ну, про Трампа, пытался оскорбить высшее достоинство моей страны, назвал нас любителями ракет, сделав это, он совершил необратимую ошибку, сейчас направление наших ракет на континентальную территорию Соединенных Штатов можно считать уже неизбежностью, вот так, и стратегический бомбардировщик. Нет, нет, нет, вот Трамп он назвал а, психически невменяемым и а, а, сказал он а, мегаломан и, и его осуждает даже американский народ. Ну, мегаломония это бред велич, величия, да, и ну вот, то есть так в, среди двух разобраться, то, наверное, все-таки бред величия больше у Ким Чин Ына, да. Потому что ну, Трамп взрослый человек, который получил власть сам, в стране с наибольшим ВВП, с самой сильной армией является президентом этой страны. И это, безусловно, Ким Чен который получил власть в результате того, что престол наследия, да, в стране, где жрать нечего и так далее. А пиписьками, извиняюсь за выражение, мерится, лезет прям вот как, как недуром, да, там прям вот, в, толпу, в толпу, как считает себе подобных. Поэтому бред величия, конечно, у Ким Чин Ына, это однозначно. вот стратегические бомбардировщики Б-1 США совершили облет границ КНДР. И тут же значит, КНДР заявил, что США объявили войну, и Пхеньян имеет право сбивать их самолеты над любой территорией, раз идет война, и значит, вот это полное право, они имеют только полное право, по какому такому полному праву, напомнишь, там, в мультике в каком. Вот. И сразу же вывесили в интернете видюшку о том, мультик фактически, о том, как они уничтожают американские ВВС и авианосец Карл Винсон надо напомнить, что у них не один авианосец, Карл Винсон, а столько авианосцев, что у... У... у Северной Кореи может ракет не хватить для них. А еще, если еще предположить, что каждый авианосец, ну вообще авианосная группировка, так назовем, потому что понятно, что они по одному не ходят, в, Советский, в Советском Союзе оценивался в 70 самолетов, Ту-22М3 С крылатыми ракетами Сверхзвуковыми То есть вот 70 самолетов На одну авианосную группировку считал, что если два долетят Их не свалят Причем они должны были подойти там На расстоянии 500 километров говоря. Вот если два долетят То все, задачу выполнили То есть два только могут шмальнуть Эти ракеты, а остальных можно забивать Сколько хочешь И Есть потенциал такой у Ким Чен Ына, у Северной Кореи, я думаю, что такого потенциала нет. Кроме всего прочего, это прошлое время, сейчас другие совершенно авианосцы. А у Ким Чен Ына даже таких самолетов, как Ту-22М3 нет. А уж тем более крылатых ракет, которые а, эти самолеты носят. Поэтому, ну, как-то это все вот скучно звучит. И я так понимаю, что выведут из себя Трампа, он что-нибудь начудит. Такое он может сделать. НДР зафиксировано слабые землетрясения возле ядерного полигона ну все понятно, что они взорвали бомбу очередную, да, там сколько она там, я не знаю килотон пока точно никто не может сказать, глубину никто не может точно сказать, количество так сказать, мощность заряда не могут сказать, ну не маленький заряд в общем-то и надо выяснить, почему Вова Путин там с Лавровым сидят, затихарились и рассказывают о переговорах в то время, когда все это происходит в ста километрах от наших границ. Я подчеркиваю, бомбы взрывают ровно в ста километрах от наших границ. И эти засунули язык в одно место, ну там надо пишут какие-то бумазейки. Ну то есть и все очень четко устраивает, да. Вот Ким Чен пригрозил Дональду Трампу беспрецедентно жесткими мерами. Он сказал, самый жесткий ответ, который когда-либо видел мир. Вот. Ну, здесь вот прям четко видно, что человек, ну, или очень эксцентричный, или совсем нездоровый, что, наверное, тождественно, как правило, когда такой товарищ находится в какой-то некой экзальтации да, он сам себя подогревает вот эти вот рожи смеющиеся ракеты там всякие и он там за столом сидит все эти фотки ну показывает, что конечно он обещает укротить огнем лающую собаку это Трампа то есть, да а на самом деле, в общем-то его устраивает именно такая ситуация. Вот этот период, когда не надо пока принимать решение. Но когда-то он закончится, и нужно будет принять решение. Или ему, или Трампу. А Лавров уверен, что США не будет наносить удар по КНДР? Да, потому что у КНДР есть ядерное оружие. Ну, все, Лавров сумасшедший, у КНДР есть ядерное оружие, но оно очень слабое. И если нанести удар теперь то значит КНДР никогда не получит сильного оружия, никогда не получит большого количества ракет. Что же Трамп будет сидеть и ждать, пока э, Толстый наделает кучу баллистических ракет, из которых какие-то могут достигнуть территории США? Ну нафига ему это надо? Конечно, он будет сейчас принимать решение, вот этой осенью, что делать. И если не будет никакой безопасности, конечно, он шмальнет. Он обвинил Россию в нарушении прав человека и пытках в Крыму. Да, еще извини, по поводу этого мы говорили, что возможно в Тихом океане произведет взрыв термоядерного устройства. После нашей передачи я как раз залез стал там переводить статейки различные. Действительно он заявил в том числе о том, что возможно в Тихом океане ничего что бомбанут. То есть мысли одинаково совершенно идут. Я сказал, что они могут притащить корабль с термоидным устройством, баллистическая ракета прилетит, его накроет и так далее. То есть они предупредили о возможных испытаниях в Тихом океане. Японцы очень сильно приглись. Собственно, это японцы и заявили, потому что эти знают, как их... Распространять информацию Они уведомили посольство Японии Те встали на уши и сразу начали Орать и в общем-то не надо никаких заявлений Делать Хочу на несколько вопросов ответить Во-первых, про ледоедов уже было А сзади Вячеслава Мальцева висит Масонский угольник Да, да, да Нет, это Символ 5.1.17, Который сделал наш соратник Из Питера и как-то так потом мы вдруг обнаружили, да, что некое есть соответствие. Ну, что ж делать? Раз так, так так. Нам не, ну а кому не нравится угольник-то, я не понимаю. Да. Ну, мне очень даже нравится. Вот какой-то экстрасенс с вами Даша, победитель битвы экстрасенсов, притрек смену власти в 2018 году в России, а инициатором которой будет Путин. Так. Путин сам себя сменит. Ну, это только если достанет и шмальнет себе в башку, в общем-то. Хотя это тоже вариант. Нет, а может быть два Путина подерутся просто в прямом эфире. Да, это было тоже неплохо. Он обвинил Россию в нарушении прав человека и пытках в Крыму. Доклад подготовлен, и, в общем-то, этот доклад... Зачитаны были зафиксированы серьезные нарушения прав человека, такие как произвольные аресты, и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение пытки и, по крайней мере, одна внесудебная казнь. Так вот, запросто о казнях под предлогом борьбы с экстремизмом власти России в Крыму проводили домашние обыски, запугивали и задерживали членов Крымско-Татарской общины. Надо сказать, не только членов крымско крымско-татарской общины. Мы знаем, что и украинцев было задержано, достаточно большое количество людей, которые вывешивали украинские флаги и, в общем-то, задерживают всех. Но, конечно, основной удар по межлисту татар был нанесен, и это было системно и продумано, и это ответ Путина на то, что, в общем-то, он Предлагал дружить, да, предлагал предательство, а лидеры не согласились стать предателями. И это, конечно, очень сильно заело. Более 100 государств мира поддерживает идею ограничить право вето для постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это, помнишь, мы говорили, что Путин доиграется еще давным-давно, наверное, год-два или три назад. Я говорил, что а, год-два как раз Путин, когда выступал, я говорю, что он доиграется и что а, правовед, постоянный член Совета Безопасности он, а оно, как бы, вот это постоянное членство больше ни для чего и не нужно, кроме как правовед, да, оно скоро будет у Путина изъято то есть он доиграется все проголосуют вот сейчас сто государств готовы на сегодняшний момент за это проголосовать я думаю это очень небольшая цифра я думаю что гораздо больше и также же проголосует и казахстан и все на свете как в общем то он уже проголосовал за реформы оон ну там просто по особому подойдут там скажут слышно ну, давай голосуй потому что это будет принципиальный вопрос и ну, право вето заберут заберут у россии и, возможно, заберут у Китая. Это очень важно для ООН. Потому что ну, волну гонят очень сильную путинские, да, и Китай при этом еще помогает. Поэтому, если будут все вопросы решаться каким-то квалифицирующим большинством, да, квалифицированным большинством, то все будет очень хорошо. То есть, так, так Совет Безопасности заседает, какие-то постоянные члены, какие-то там временные, которые меняются постоянно, а это нет, скажем, какой нахер Совет Безопасности, зачем? Вот есть Организация Объединенных Наций, есть все, все члены этой организации, они вправе высказываться, вправе, каким образом? Ну, наверное, большинство, ну, давайте определим а, вот это квалифицированное большинство, сколько оно, и все. Лавров предложил посредством реформы срезать, он лишний жирок. Да, это вот это такая ответка, понимаешь, что сейчас вот они право вету у нас попробуют отнять, а мы тогда их запугаем, что у них денег не будет, мы там проголосуем так, что их и чтобы там срезать лишний жирок там и так далее. И вот представляешь, вот эти вот слова их, это слова барык, это так как они вот общаются у себя, ты посмотри, вот в Кремле, там, у вас везде... да, да. это, это вот, бары, барыжные такие разговоры у них, понимаешь, они вообще ни к политике никакого отношения не имеют, они имеют отношение только к бабкам, к баблу, бля. вот у них все, когда идет речь, как кому-то проблемы создать, возникает бабло, то есть не дать денег, или там забрать деньги, как, Наоборот, решить проблему, значит дать денег и так далее. Все, у них дальше этого мозг не идет, не работает. И Лавров стал таким же, может быть, он когда-то и был другим. Он стал таким же, ну это, это путь такой, который засасывает. Служение мамоне, оно все, вот, как Спаситель говорил, да не, не можете служить мне и, и, и мамоне, да одновременно мне и мамонне. Почему не можем, да, сказали наши а, эти церковники, да. Гундяев сказал, почему не можем, можем. Логично. Классно получается. Хорошая поговорка, с кем поведешься, так тебе и надо. Ну да. На Генеральной Ассамблее ООН премьер Молдавии потребовал вывода российских военных из страны. Ну, логично, видишь, вот э, потрясающая ситуация. Генеральная ассамблея ООН люди должны прийти и решать там вопросы какие-то глобальные. Заявлять о каких-то совершенно а, в, в невероятно важных для всего мира вещах. Выходит Дали Грибаускайте, говорит, Вова затрахал. Выходит Порошенко, говорит, Вова затрахал. Выходит премьер Молдавии, говорит, Вова затрахал. И кто бы ни вышел в этот раз, и все говорят, Вова затрахал. Понимаешь? Ну реально затрахал? всех затрахал, внутри, снаружи. И поэтому большая просьба ко всем людям, которые там занимаются внешней политикой в своих ведомствах. Ну, давайте совместим наши усилия. Если вас реально затрахал Вова, то давайте его катапультируем. Нам нужна только политическая помощь от вас. Вот тут еще один сумасшедший Владимир Дедушкин. Пишет следующее. Что вы несете? Кто у Китая, у России голоса отнимет? Две ядерные державы. Не смешите. Вот, Дедушкин, до 2014 года вот таких вот дураков было, по 50 штук на гектар, которые говорили, какая война с Украиной, о чем вы. Сейчас для вас, наверное, не секрет, что там идет война. Вот поживите просто лишние полтора года. Да, Мальцев американская проститутка, Игорь Кузьмин пишет. Ну, а ты путинская проститутка, что тут? Да он даже не проститутка, понимаешь? Да Это мой мой грудь. шлюха, та, которая бесплатна. Татьяна спрашивает, зачем Вова отправляет танкеры с топливом в Северную Корею? Как зачем? Ну, у него с Северной Кореей очень нормальные отношения, у Вова. Очень нормальные. Так что... Я думаю, он будет обеспечивать поддержку, кроме всего прочего, клоунада, которую э, э, Ким Чен Ын устраивает, она ему тоже Вове нужна. Потому что тогда будут обращаться к Вове на ну, Уэми, Китае и к Вове. Я вполне допускаю, что это согласованные действия Китая, России и Северной Корея в лице Толстого для того, чтобы как-то ну, все остальные державы говорили, ну, ребята, вы там с ними занимаетесь, но ну, решите какие-то вопросы. Представляешь, какой рычаг это на Японию, на Южную Корею, да и на США тоже, когда это говорит: да я вас сейчас ракетами буду стрелять. Вопрос, откуда он эти ракеты берет? Вот это вот, я думаю, это еще раз. Потому что, по некоторым сведениям, которые сейчас просачиваются, у него там от 40 до 60 ракет уже. Нормальных таких, которые не только до Гуама долетают. Блять, поправлять. Бесплатно это, блядь. Хорошо. МИД допустил, что США попытаются профинансировать акции протеста в России. О, ну вот как раз, это вот, вот этот вот хрен, который тут писал, про Госдеп, это Госдеп тут финансирует. Блин. Вот хоть бы копейку от этого грёбаного Госдепа увидите, хоть, хоть раз, чтобы кто-то хоть какой-то минимальную помощь оказал политическую, да? Вообще, то есть, совершенно уникальная ситуация, когда рассказывают, как они воюют с Путиным, а той войны вообще не видно нифига. США выпустили пособие поведению войны с Россией. Да, то есть, и в этом пособии точно нет нифига, э -э, так сказать, всех вот этих информационных дел. То есть они готовятся к гибридной войне, но, тем не менее, эта гибридная война... А, вот эту дверь тоже закрой тогда. Эта гибридная война, она очень, с точки зрения подготовки, похожа на обычную войну. То есть они пишут вот в брошюре, что логистика а, слабая. Что авиация и артиллерия мощная, но не точная, что мотивации нет у срочной службы солдат и так далее, и так далее. Ну, в общем, все правильно пишут, и пишут, что ПВО, сильное ПВО, но его очень мало, ее противовоздушная оборона, то есть средств противовоздушной обороны, их, то есть. Очень мало. Вот о чем они пишут. Тут вот в чате очень многие любят вопросы задавать в похожем контексте. Когда начнутся решительные действия? Я бы хотел встречный. Вот обратите к себе этот вопрос, Анатолий. Когда пишут, начнутся решительные Р Россию действия? никому не победить пишут. Но Путин-то уже победил Россию. Как это никому не победить? У вас воруют вас просто унизили, обворовали, сделали рабами, а вы говорите никому не победить. Вот путинцы, кооператив Озера победил Россию, можете представить. Какой-то смешной кооператив Озера победил Россию, которая дошла до Парижа, победив Наполеона, которая дошла до Берлина, победив Фридриха Великого, потом еще раз до Берлина дошла, да, победив Гитлера. Блин, ну, а вы говорите никому не победить. Так, чё, Я извиняюсь, я сбился, то ты прочитал. С базового ВС Калифорнии. Не, не, прочитал, ты передай. А, да, ну тут вот вопрос, человек задал очень похожий на многие вопросы, когда начнутся решительные действия. Ну, решительные действия уже идут. Может, вы что-то пропустили? У нас все в порядке. То есть поэтому просим вас присоединяйтесь. С базы ВВС в Калифорнии запустили спутник-разведчик. Пишет, Вячеслав, 17 октября, столетие революции. Отмечать будем ли сразу к делу? 17 октября, почему 17 октября? Революция 7 ноября была, 25 октября по старому стилю. Да, что ты говоришь? Новость у нас... Да, да, да, спутник-разведчик, и там какие-то параметры рассказывают так сказать, о его параметрах рассказывают какие-то совершенно невероятные вещи. Вполне допускаю, что это не небылицы, но, скорее всего, это правда. То есть он вот с Калифорнии улетел, будет висеть там над какими-то точками, снимать всю информацию, в общем-то, и я так понимаю, что Относительно тех спутников, которые, да, которые фотографию сделали номера машины Кеннеди, и ему показали на стол, но прошло с того момента уже почти 55 лет. И представляешь, если вот этот спутник, он, говорят, там суперпередовой с точки зрения разведки, то что делает он? Я даже не представлю, мне, мне даже страшно представить. Наверное, можно порно оттуда снимать просто в хорошем качестве, со звуком, причем, со звуком. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал Иран прекратить провокации. Ну, провокация Ирана состоит в том, что Иран сейчас испытывает новую баллистическую ракету. Да, и вот э, с дальностью полета 2000 километров, я думаю, что это чушь собачья, никакие не 2000 километров, 2000 километров они уж испытывали многократно, здесь дальность полета гораздо выше, гораздо, ну 2700, если он раньше у них 2700 летал, то почему сейчас там должна 2000 летать, если они, они ее переработали и испытывают, да, ну давайте, давайте откровенно, что... Я думаю, те же самые люди, что помогают делать ракеты Северной Кореи, помогают делать ракеты Ирану. Но, по крайней мере, одни и те же люди помогали им делать ядерное оружие. Да, а почему же по ракетам как-то по-другому дела обстоят? Нет, точно так же. Я напоминаю, что даже если 2000 километров, это вполне достаточно, чтобы шарахнуть по Саратову, Ульяновску, Волгограду и так далее. И что Борис Джонсон очень сильно переживает насчет Ирана, это понятно. Мне непонятно, почему в России никто не переживает, кто в зоне досягаемости находится. Вот вопрос. В Иракском Курдистане сегодня проходит референдум, местные жители будут выбирать, оставаться ли их регионы в составе Ирака или провозглашать свое государство. Да уж выбрали, я так понимаю. Пока сведений четко нет. Но понятно, вот тут не надо быть идиотом, чтобы понять, что они проголосуют за независимость. И первые сведения говорят о том, что проголосуют. Ну, ну а что? Ну, курды, они всю жизнь хотят жить в своем государстве. Ничего, они не имеют права, что ли? Имеют. И тут получается, что против независимости выступают Ирак, Турция, Иран, США. Не знаю насчет США, я думаю, что США, если бы выступали против, не было бы никакого референдума. США, я думаю, выступают против, но, но не сильно выступают. За выступает Израиль. Мы же понимаем, кстати, мы предсказывали еще год три назад, что такая ситуация будет. Если вот посмотреть того времени летний как раз, а, или четыре года, когда это было, ну, вот, говорили, что будет такая ситуация, будет референдум, на котором Израиль поддержит. При, в принципе, вы, кто задал вопрос, я говорю, я бы на месте Нетаньяху поддержал, но я думаю, что он не глупый, не глупее Мальцева, поэтому... Как-то все будет правильно. Так оно и вышло. Израиль поддерживает, США, говорит, не поддерживает. Но ну, не верю, что США не поддерживают. Я думаю, что они просто не ввязываются. И вот глава Иракского Курдистана заявил о готовности к переговорам с Багдадом после референдума. Да, там в Багдаде какие переговоры? Все, независимость, а-ля улю, привет. Кроме всего прочего, чтобы было понятно, что есть независимость Иракского Курдистана. Это возможность получить независимость для всего Курдистана, потому что Иракский Курдистан, он граничит с Сирийским Курдистаном, где там 2 миллиона человек проживает, он граничит с Турецким Курдистаном, где 20 миллионов по самым меньшим подсчетам, это самый меньший, скорее больше, там 36 дает цифры, да? Но там говорят, ну там не чистый Курдистан, потому что то одни живут, тут другие живут, там третьи, это не имеет ни малейшего. Значения. Курды живут, там другие да. курды, да? Ну, Иран, конечно. и Иран, там тоже свой Курдистан. И поэтому все они вместе, всего численность, ну, там до сорока с лишним миллионов человек доходит. Ну. Честно говоря, курдов никто не считал. Вот это тот народ, который почему-то никто никогда не пересчитывал. И сведения даются там от 36, 7, 8, 9 и до чуть ли не 50 миллионов по всему миру. Сколько их? Ну даже предположим их 35. Вот самый там, небольшой 20 там, в Турции, там, 2 в Сирии с половиной, здесь чуть-чуть, там немножко. Но все равно еще 35 миллионов это что, мало что ли? Такая громадная цифра, один из самых многочисленных народов появляется, ну, получается, первые двадцатки точно есть, поэтому там, конечно, все понятно, и у них есть оружие, у них есть армия, и у них есть воля, власть они уже в своей стране сами возьмут, и вот... Активность курдов в Ираке и Сирии вызвана поддержкой США, считают в Дамаске. Да, то есть, вот видишь, какую тут мы прочитали интересность. То есть, в Дамаске считают, что США поддерживают, а США говорят, не, мы не поддерживаем. А Иран приостановил авиасообщение с иракским Курдистаном по запросу Багдада, как будто они без запроса бы не приостановили. И границу сухопутную закрыли. Причем закрыли сухопутную границу и Иран закрыл, и... Турция закрыла сухопутную границу, то есть, в общем-то, что-то они готовят. И Турция не признает любой итог референдума в, в, в, референдум в Иракском Курдистане. Вот, предположим, взяли курды, собрались и говорят, да не надо, нам никакой независимости, Эрдогана мы любим там, вместе с, с Ираком, там, и с э, Асадом и, и с Ираном, и вот хотим жить такие вот разрозненные, да, и что, Турция не признает, что ли? Мы любой говорит, итог не признаем. Как признает? Турция закрыла границу с Курдистаном из-за референдума в регионе. Ну да, логично. Эрдоган пригрозил перекрыть нефтяной трубопровод из Ирака из-за референдума курдов. А как же? Игорь Иванович Сечин со своей трубой, да, представляешь, какая прелесть, он же Эрдогану протянул эту трубу, они там нормально вроде денег собирались поделить, а тут раз, Эрдоган говорит, да не, ну тебя нафиг, и все, и от винта. И он Путин, телефонный разговор с Эрдоганом. Вот об этом-то они и говорили. То есть, дружба-дружба, а бачок врусь, да, ну, то есть, он говорит, ну, вы там не дружите с курдами, но это же никак не связано с той трубой нефтяной, которую Игорь Иванович Сечин протянул, а плюс еще газовой трубой, которую он тянет, или тоже уже протянул, вы что там, скажете, Эрдоган, ты что, тебе бабки, что ли, не нужны? Да, и разговор там, они причесывают, что говорили что-то там про Сирию, про какую-то фигню. Говорили про курдов, говорили про деньги. Больше ни про чё. То есть Эрдоган упертый. И я понимаю, так он говорит, не, ну, и, и представь себе, он сейчас позарится на бабки с Курдистана. У него тут местные курды восстанут и две трети страны у него оттяпают. И что здесь будет с Эрдоганом? Да его быстро на лапшу просто и зарубят самого, свои же. То есть, как бы он бедно не жил, а судя по тому, что там, помнишь, миллиард таскали вручную, сынок его там с кем-то миллиард таскал в мешках, да, там, и по телефону разговаривал, что очень тяжело. Там, говорит, осталось совсем немного, говорит, 300 килограмм, ну, 30 миллионов долларов, да, говорит, так, что я, говорит, сам справлюсь, вот, и... Конечно, вот бедственное положение у Эрдогана, но не до такой степени, чтобы подписываться вот на всю эту фигню и лишиться власти, а может быть и башки. Потому что те люди, которые поддерживают Эрдогана, они как раз его и поддерживают, потому что он может а, оказать какое-то сопротивление курдам. Миноборона нашла связь с США и ИГИЛ. Да, видишь, то есть, э, они там увидели какие-то хамеры, на фотках и сказали, что это американские солдаты. Кто-то правильно писал. а если на фотографиях были бы автоматы Калашникова, тогда это что, это российская армия? Или, или японские тундра машины, да? Ну, да. ну вот, и Минобороны сообщил о гибели российского генерала в Сирии. Валерий Асапов погиб при минометном обстреле. Опять снайперский минометный обстрел, погубил тут генерала, да, причем вот некоторые э, СМИ пишут о том, что погиб не только этот генерал, но еще и два с ним в придачу. Но про двух, то есть генералов дополнительно м -м, никакого разговора пока нет, никто не комментирует. Э, да, и вот я сразу же э, вспомнил Ахматова, помнишь, вот про этих трех генералов, Я помнишь, у нее э, любимое стихотворение генералом 12 -го года», и там есть слова «Вы побеждали и любили, любовь и сабли острие, и весело переходили в небытие». Вот это не про этих генералов, все-таки как-то в небытие так не весело перешли, что про двоих даже не упоминают, а Песков отказался комментировать гибель российского генерала на передовой в сирии сказал это к министерству обороны это не мы должны комментировать то есть а он в чине командующего армией. представляешь то есть, не, не это не какая то там такая расходная единица и пишут что таймс пишет что погиб из за предательства он я только не знаю что информатор какую-то информацию мог представить и после этого снайперским минометным огнем но ну мы уже слышали про снайперский ну, минометный огонь и такая-то чуз вот и тут вот а, а, анализируют почему он был близко к линии фронта и я вообще ты знаешь вот склонен думать, я там не был, и может быть я очень заблуждаюсь, но как-то все совпадает. Там же была массированная бомбардировка, которую производили наши. Я думаю, что его просто разбомбили, тупо свои. Ну, потому что там они что-то ездят, это всегда все путают. Ну, а почему нет? Если они на полигоне в Питере разбомбили своих с вертолетов, то представляешь, 7,5 километров что можно начудить? А еще они ракеты пускали туда, крылатые ракеты пускали калибр. Но почему бы в генерал не попасть? Где бы он не сидел, совершенно спокойно можно всех генералов этих бомбануть. Почему? Потому что ну, они ракеты, эти бомбы взрываются, имеют тенденцию убивать людей. Они для этого и сделаны. Но нам рассказывают, что это... Четко они попадают прямо в башку террориста. Если они сейчас скажут, что своего генерала забомбили, представляешь, какой шухер будет. Поэтому они выдумывают и платят, я уверен, бабки и за предательство там, и за что хочешь. В общем-то, вот Рябков, гибель российского генерала в Сирии стал следствием двуличия политики США. Блин, не знаю. Короче, знаете, что он, героически обвязавшись гранатами, спрыгнул с самолета и разбомбил кирам самого главного боевика ИГИЛ. Ну да, так что, причем от Рябков, я вот все прочитал внимательно, ну какой-то разорванность мышления сквозит. Я так понимаю, что им сказали, что-то надо городить. А да. что они сказали? Да и они хоть такую городят. Просто диву даешься, а согласованных действий нет. Поэтому я и сделал вывод, что, нам сами, сами разбомбили этих генералов. А теперь нужен как-то, вот если такие сведения будут представлены, представишь, какой рок-н-ролл. Ну, тут же обоссаться все от смеха. Вот тут пишет, буду херачить дизлайки, пока не ответите. Давайте сегодня вечером устроим час ответов, и вы там зададите свой вопрос. Минобороны опровергла нанесение ударов по оппозиции в дс -э Зори. Да, то есть, говорит, мы не мы не наносили удар по оппозиции, мы по своим стреляли, да, так что ли выходит. Ну, то есть, они, а, то было заявление о том, что разбомбили не ИГИЛ, а оппозицию, с которой, причем, до этого договаривались, как бы, не стрелять друг в друга, да. А они говорят, не, не, мы в них не стреляли. Ну, кто-то их разбомбил, непонятно, может быть, я говорю, те же самые, кто из минометов, Застрелил генерала. Корреспондент РИА Новости пострадал во время минометного обстрела квартала Пхелье в сирийском городе дейр И очень много они стали про минометы писать. Я по почитал просто, вкинул минометный обстрел в поисковик. Российский СМИ только про минометный обстрел пишут. Не генералы, а вообще там минометы, здесь минометы. Мне кажется, это вот такая подача специальная. Ты знаешь, что случилось с этим корреспондентом после минометного обстрела? Стреляли минометы. Ничего! Понимаешь, то есть ничего. Вот нахрена Ария новости пишет об этом. Что там, ну, где-то там взорвалось, и у какой-то машины, не в которой он ехал, а которая была где-то недалеко, у нее попортилось стекло. О, как, представляешь, какой, какой героизм. Зачем рассказывать нам про эти минометные обстрелы, портящие стекла, если только не для того, чтобы доказать, что ну вот так же и генерал погиб. Понимаешь? Всемирный банк сравнил путинскую Россию с Руандой по качеству госуправления. Да, такой вот Всемирный банк э, сделал такую схемку, такие сравнительные показатели. То есть в Боливии вот шесть управляющих групп, в Бразилии пять, в Индии пять, в Индонезии 4, в Кении даже 2, в Корее в Южной пять, а в России с Руандой по одной. И в турции тоже одна то есть эрдоган всех схорчил и поэтому те люди которые как бы... находятся <плышлен> то есть которые могут влиять на ситуацию, но как то высшие чиновники, законодательная власть, судьи, политические партии, лидеры местной власти, бюрократия, национальные компании, трудовые профсоюзы, НКО, медиа, иностранные правительства, международные компании, организации, то вот в Руанде, России, Турции это только высшие чиновники. То есть это кооператив озера. Ну, в, в, в, каждому он по-разному, там вот кооператив озера называется. Ну, можно согласиться с этим, мы это видим непосредственно. Кадыров заявил о безальна... безальтернативности Путина для России. Да, представляешь, он ск сказал, сегодняшнюю Россию должен возглавить Путин и вести за собой российский народ. Я написал, что Путин уже привел народ в ад куда же дальше. Ну, куда дальше? Ну, Путин куда мог за 17-18 за лет уже привел куда дальше-то вести, ну вот он привел есть же какая-то цель, движение ну вот какой-то я вот, конечно, этого не поддерживаю, но вот английский народ 10 мая 45 -го года проголосовал против Черчилля да, то есть война закончилась, представляешь, только война закончилась, Черчилль со своей партией выдвинулся, говорят, не, ну у тебя нафиг, ты нам не подходишь мы хотим других почему? ну потому что все, цели изменились Цели, и задачи. Там была война, был военный лидер. Все, закончил, все, хороший ты лидер. Мы тебе жмем корягу, давай, вали отсюда. Будет по-другому. Ну так вот устроен мир. Этот 18 лет вел непонятно куда, постоянно петляя. То одно придумают они, потом не закончат, делают другое. Как говорит кормишин, зачем доделывать эти... Господи, ну одни дела, когда всегда можно найти гораздо больше новых и лучших, да? вот, поэтому все. зачем вот доделывать, можно следующие реформы, следующие реформы, всегда больше и лучше, и ни разу ни одной не доделали, то есть цели нет, Вова бесцельно водит всех по пустыне, фактически уже Россия стала пустыней, зачем он нужен? Но что хорошо сделал Кадыров, он четко обозначил, что Вова собирается. Он же, он же тоже любит трепать, как, как Грызлов. И вот трепану Вова собирается. И смотрит, ну, конечно, может быть, ему дали, вложили в его уста эти слова, чтобы посмотреть, как народ отреагирует. Хуево народ реагирует, сразу скажите, и Кадырову, и Вове, и всем остальным. Путин объявил о программе реструктуризации бюджетных кредитов регионов. О, о, и тут написали, Путин выведет регионы из тупика. Выведет из тупика и пустит их под откос. Да? Есть, если Есть уж такое железнодорожное сравнение. Что может Путин сделать с регионами? Ничего, уничтожит регионы. может. Но Человек, который не соблюдает конституцию, да, даже закон о разграничении полномочий, что он может сделать с регионами? Что он может дать регионам? Кроме рабства ничего, кроме ада ничего. Путин анонсировал рекордный урожай в этом году? Да, видишь как. То есть все говорят о том, что не урожай, но данные выдали гораздо больше, чем в прошлом году. И что нужно сделать? Нужно сказать, что рекордный урожай. А почему нет? Ну, так положено. Он же не может сказать, что не урожай. Он должен сказать, что рекордный урожай. Хотя это, конечно же, неправда. Ну, он первый раз неправду, что ли, говорит? Причем он теперь говорит, вот если министр сельского хозяйства нам э, заявлял про 117 миллионов тонн, сейчас разговор уже про тысячу, о, то есть про, про 117 миллионов тонн, то сейчас разг... Разговор про 120 миллионов. Кто больше? Я думаю, что туда ближе к пятому-одиннадцатому уже будет 135. Пианист Денис Масуев увидел прогресс в игре Путина на фортепиано. Да, то есть вот это вот главное то, что. Да, да, там у нас фотографии у меня в э, Твиттере. Посмотрите, по этому поводу одна собака здоровая стоит, а ей нос в попу засунула маленькая собачка. Вот эту. Вот. Там по этому поводу очень хорошо прикололись, я что-то, вид... фотку мы эту не скачали. И вот это вот самое главное, видите, у Путина прогресс в игре на фортепьяно, я послушал, очень очень меня это позабавило. Нифика. То есть, если и да, он, еще... он еще и музыкант, Рихтер, блин, вот. Святослав Рихтер у нас еще один появился пишут после мощного выброса сероводорода в москве закрыли доступ к данным о качестве воздуха mm -hmm. так что вы распространяете это сведение потому что сероводород это в общем то небезопасная вещь мальцев кремлевский провокатор А интерес кремлют мальцев нахера, а? если бы мальцев был провокатором у меня бы я думаю был на первом канале прямо этот своя программа, своя программа да вот тут тоже в чате пишут, Альбац в эфире Эхо сказала, что про одно главное преимущество Путина, такого высокого уровня жизни в истории России, не было никогда. Наверное, забыл добавить, что у нее лично не было такого высокого Но уровня жизни, а у всех остальных, то наоборот. Какой высокий уровень жизни? Если взять замкадье, то все, конечно, то есть крах полный. Или возьмите какую-нибудь деревню, какой-нибудь колхоз-миллионник при Советском Союзе, где и асфальт был, и автобусы регулярные ходили, и продукты питания были... Да голода не было. Сейчас реально в России голод. О чем мы говорим? Огромное количество людей голодают, 102. умирают от голода. Вы помните, в 2012 году этот 20 с лишним детей, да, детей умерло в интернате от голода. О чем речь вообще в сайте? Советской... О таком жирном губернаторе да. Туре. Путину показали автомобиль, который придет на смену Буханки. Да, представляете, вот я сейчас даже покажу этот автомобиль. Вот так он выглядит. Этот автомобиль. Казать, казалось бы, все нормально. Но если только не э, думать о том, что это рама, шасси и двигатель от прежнего автомобиля. А сверху просто это облепили железякой, то есть морда, морда прежнего автомобиля, а все это желез, то есть детский автобус, который просто прилеплен, не железо, пластик, вру, это все пластик, да, старые рамы. Давайте посмотрим, откуда старая рама, вот так выглядит, видите, морда похожая, да, это вот этот вот УАЗик, так выглядит, который последний, да. То есть он вот этот вот морда и кузов такой. А теперь из пластика сделали значит, кузов, и получился детский автобус, который показали Путину. А из чего же сделали и этот УАЗик? А этот УАЗик сделали из УАЗа Патриот. Видите, как они похожи. А из чего сделан УАЗ-патриот? Он из 469-го УАЗика II сделан. Вот так он выглядел. Там Хантер, что ли, он там назывался? Кренную знать как обычный 469-го. А этот еще сделан? А этот сделан вот из этого, из обычного 469-го. А 469-й еще сделан. УАЗ 452-й. Вот из этой же буханки, блядь, они сделали другой, только кузов, и все то же самое. Ну да, в первой буханке стоял двигатель от «Победы», да, потом они поставили от 24-й, потом... Там какие-то изменения начались, а так, собственно, нет никаких изменений. То есть была буханка, теперь она просто и из пластика. Тюнингованная, вот да, тюнингованная буханка. И это показывает как, как невероятное новшество. Просто вообще весь... Капец. Капец, а вот по поводу да? Сероводорода еще пишут. Балаш, Релтов, Люберцы, птицы валяются. Ну, тут, ну, скажу, как написано. Дохлые везде. То есть э, воздух реально плохой, реально... Не, ну не птицы, птицы первые, конечно, погибают и всегда, я говорю, надо смотреть, если птицы начали падать. Вот только недавно мы по сероводороду говорили, что помнишь, вот только когда, на прошлой неделе, когда меня спросили, как если сероводороды выброс, я говорю, ну птицы начали падать, все, значит беги, потому что, ну, все, дальше ты сам упадешь. А где в Балашке птиц падают? Балашков, Леотов, любят. То себе. есть это вот от а, Капотни и туда в сторону. Уже... Ну, с... это очень сильная концентрация сероводорода. Если убивает птица, то это значит вообще бедствие. Это бедствие. А сми молчат. Слава, грешно, глумиться над Уазиком. Я очень люблю Уазики. Я вам клянусь. И я с удовольствием, вот когда все закончится, я куплю тебе 452 -й. вот не вот эту вот хрень, которую они Это в пластике сайта, показывают, сайта. а тот вот вариант, который мой ровесник. И Буду на нем ездить, у меня очень хорошо получается с перегазовкой, с двойным выжимом. Я обожаю УАЗики, но не, нельзя же говорить о том, что мы там впереди планеты всей. УАЗик вот этот хорош, вот в том виде, в котором он хороший, для того, для чего он хорош. Детей возить все-таки надо на более продвинутых машинах. Я не глумлюсь совершенно, я на полном серьезе люблю УАЗики, у меня всю жизнь были. Они 469-й, 452 почему я знаю, про что я говорю. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил конфисковать автобусы у нелегальных перевозчиков, об этом он заявил в ходе заседания президиума госсовета. Ну что ж, да, вот, о чем еще мэр должен печься, о том, чтобы отнять автобусы это знаешь из-за чего, наверное, вопрос возник из-за того, что там парень, парень на, начал возить бесплатно, да вот и всех это сильно возмутило что в Чечне, в Грозном парень тоже возит бесплатно тех, у кого нет денег и вот теперь нелегальных перевозчиков, то есть тех, кто возит бесплатно, будут у них отнимать автобусы очень, очень напрягаются они, конечно, то есть э, вся эта система, она может работать только тогда, когда а, все завязано на деньги и все завязано на самые злые законы, да, и как только появляется что-то доброе и бесплатное, вся эта система начинает рушиться, они очень этого боятся, как, собственно, всегда негодяи боятся всего. Самого светлого, да, они как вампиры, как солнышко встает, а их начинают корячить. Вот сейчас восход Солнца происходит фактически. Вот они начинают сейчас корячиться, и мы все это видим. Очень-очень, вот как бы это так как бы явно, да, вот как-то, как вот так, что невооруженным глазом это видно, раньше они как-то скрывались, как-то они прятались, то есть они как-то мимикрировали и демонстрировали, что они там, это вот там, для людей, для блага сейчас этого ничего нет, то есть они сейчас свое лицо показали, как вот в этом в страшной месте, помнишь, когда там казачок плясал на свадьбе, вынесли икону старую, намоленную, его там перекосил, он превратился э, в э, ужасного колдуна, и там колдун появился снова. И вот я всегда Вову сравниваю с этим персонажем из страшной месте, у которого э, огромное количество э, предыдущих поколений злодеев. И в конце концов вот он смог стать только таким. И там последний момент, если вы помните, когда он, он очень боялся гор, там его ждала расплата. И вот куда бы он ни направлял свою лошадь, да, куда бы он ни скакал, куда бы он ни бежал, он, ему казалось, что он бежит от гор, а он бежал к ним. И куда бы он ни бежал, он все время бежал в горы. Вот так Ивова, он приближается к 5-11, что бы он ни делал, он э -э, в конце концов все-таки попадется. Центральный банк предложил вводить запрет на выезд из страны для недобросовестных финансистов. Так, да, вот представляете, э -э, недобросовестные финансисты наконец-то могут быть ограничены. То есть, если ты взял э -э, кредит 10 копеек, и не отдал, то тебя не выпустят. Если ты штраф не заплатил. А тот, кто банк изданул, извиняюсь, ну что, ну давайте, Василия, да, давайте подумаем, давайте, говорит, подумаем, чтобы недобросовестные финансисты, которые украли целый банк, чтобы они не могли выезжать за границу. Ну что ж, ну конечно. Так. Прикольно, да? Полиция задержала рабочих, «Исправлявших памятник Калашникову?» Вячеслав Удальцов про прямую демократию, вашими словами, на их, говорил, согласились бы вы с ним эфир провестили дебат. Почему? Конечно, соглашусь, с удовольствием, почему нет. Так, да, отпилили от памятника Калашникову вот как раз тот план, эскиз Гевера, да, вот, и э, этих всех этих распильщиков взяла полиция Ну то есть эти рабочие, они же не по своему, так сказать, произволу, не по своему усмотрению действовали Но вот их туда направили и все разбежались, естественно Ну потому что нужно было это сделать тихоря и вроде они сами по себе Полиция их, конечно, забрала, но, в общем, все очень весело. Теперь все ходят и фотографируются, что там выпилен кусок, и что там, представляешь, как, как ужасное, конечно, унижение. Калашников стоит в гражданке с автоматами, я говорю, как будто из 90-х такой браток с выпиленной вот этой фигней, то есть, настолько... От этого памятника больше ущерба для Калашникова, для памяти Калашникова больше ущерба, чем памяти. Представляешь, вот удивительно, это вот как, как специально сделали. Министр культуры Мединский предложил, что автор памятника конструктору Калашникова подвел интернет, и это привело к ошибке на одной из предпостаментов. Да, видишь какой, то есть он через интернет, это еще раз говорит о том, что скульптор вообще, я так понимаю, пользовался услугами, ну как диссертацию пишут, то есть поручил каким-то студентам, а студенты уже начудили, а скульптор был не особо умный, судя по всему, не особо талантливый, судя по всему. Ну зато блатной, и у него есть возможность там решить всякие вопросы, а что делали другие люди, это совершенно очевидно. И насчет этих скульптур я что могу сказать вот э, сейчас информация тут про другого скульптора которому повезло да то есть сейчас э, вот найду а то о, господи куда же делось Циретели повезло представляете то есть э, его знаменитую э, статую, там, э, где она, господи, никак не могу найти, так, господи, в Пуэрто-Рико 126-метровая скульптура Церетели устояла после урагана Мария, представляете, вот это вот заслуга, то есть он делает большие тяжелый хер свернешь ураганом. То есть ему надо только вот какие-то, я не знаю, дома что ли строить, которые никакой ураган не снесет. Ну что-то такое большое и тяжелое делать. Так что А называется это рождение нового света. этого скульптура, которую не снес ураган Мария. Так что, по крайней мере, здесь вот с точки зрения творчества у Церетели все в порядке. Он Везде я не видел это вот рождения нового света, но я могу вам сто процентов сказать, что это тоже шашлык. Потому что все, что делает Тесере, Церетели, это шашлык. Вот я не видел, я клянусь, вот зайдите, посмотрите, сто процентов вы найдете элементы шашлыка. Потому что на Тишинском рынке, на площади вот эта знаменитой э, дружбы народов, ну там, где грузинские буквы, но чистейший шашлык. Если вы посмотрите на э, по, по, по, этой э, Поклонной горе, там шампура, там змей порезанный такой на кусочки. То есть, постоянный элемент шашлыка. Вот, я думаю, что там тоже шашлык, шашлык устоял. Устоял против всех невзгод. Шашлык в мегалитическом масштабе. Да, мегалитический шашлык. А вот у нас тут зритель спрашивает в чате. Кто знает, какой смысл полетов вертолетов над жилыми кварталами? Они летают кругами, такое длится с начала лета, а в последние два месяца еще и интенсивнее. Где? В городе. А, а где? В каком? А если он нападет в Москве? В Москве очень много. Я в сам обсуждаю, что постоянно вижу вертолеты. В Москве? Вертолеты, которые ходят кругами, обычно обследуют, ФСОшные обследуют. Вот если ну в Москве, я не знаю, в других городах, если вдруг появились вертолеты и начали там в каждую подворотню заглядываться, значит, туда приедет Вова или Дима. Нет, нет, нет, там вокруг МКАДа, вот эти все, вокруг трешки, то есть они обследуют вот именно кварталы, которые вокруг колец. На а вот позавчера... Нет, ну это, я думаю, то, то же самое. Это те же самые сошные вертолеты, потому что Вове с Димой надо летать, чтобы их там не шмальнули и так далее. То есть это то же самое, 100%. Ну не 100%, 99% что это... <как> обследование с этим связано. И вот человечество погибнет, когда энергия Солнца иссякнет. Нам тут заявили, и в общем-то... Когда это будет, я не знаю, но до, до этого, через 240, через 2462 года, в нас врежется комета Свифта-Тутля, да, и вот ты знаешь, комета Свифта-Тутля, там энергии Солнца иссякнет, но чего устоит. Памятник устоит. Так что, слава богу, что есть такой скульптор. А вот в коме откроют школу живописи нефтью. Представляешь, то есть описано у Петров, когда там при помощи овсада, там, повес дорог», а тут нефтью. но нефть подешевела. Вот православных активистов не устроил Аллеи правителей 20 века. Представляешь, православных никак их. Они хотят бороться с прошлым. Да? Ну, видишь, там и Ленин в этих правителях, и Сталин, и все их не устраивает, православных активист. Ну пусть помолятся, может, Боженька изменит историю. Он так проснется, этот православный активист. А там в прошлом все по-другому. Понимаешь? Я ему больше скажу, даже если он помолится В будущем все будет так, как должно быть Поэтому смирись На той православии Водители в РФ обяжут носить отражающие жилеты при остановке за городом в темноте. Да, ну как в том анекдоте. Во-первых, это просто да. красиво. Да. А, потом, а, потом, а думали а... о том, что фонари можно было бы давно поставить. Ну, ну да, да ну, конечно. То есть везде, везде, в нормальных странах, везде, даже, кстати, при этом жилеты все равно есть. Ты обратил внимание? Жилеты есть, но есть фонари. А вот Минкомсвязи не исключает введение цифрового кодекса в России. Вот представляешь, то есть что в башке у них кодекс? Цифра, цифровой мир побеждает, информационный мир, а они вводят кодекс. А знаешь, что самое интересное, на, на, как, как будет исполнен цифровой кодекс на бумаге. Ты, ты увидишь, вот такую книжку будет напис цифровой кодекс, знаете, и нам будут и эту бумагу, вот я очень сильно удивлен, наверное, услышали меня, Госдума сэкономит полмиллиона рублей в год на отказе от бумаги, Госдума решила от какого-то количества бумаги отказаться, это удивительно, и Госдума, я вот это точно. Подготовить правила общения человека с роботами. Помнишь, мы говорили, что пора писать законы, связанные с роботехникой, но не про то, как с роботами общаться, там правила этика, да, там и как этикет, да этикет общение с роботами, а законы, связанные с роботехникой. Ну, вот там, наверное, не дослушали, и неправильно поняли. Теперь будут этикет какой-то готовить. Вот, а лаборатория Касперского обнаружила на андроид новый вирус, крадущий банковские данные. Ну, какие, может быть, сами разместили, да? Завнажили. Да. Петицию против запрета у Uber в Лондоне подписали полмиллиона человек. Но это позавчера подписали. Сейчас уже гораздо больше. Я думаю, сейчас, может, миллион. А вот Китай, робот-стоматолог, провел сложную операцию... Без участия человека. А я только недавно думал, все как хорошо, когда ты приходишь, там робот, тебе какую-нибудь штуку суют в рот, и все, больше ничего не надо. Ты нормально дышишь, тебе пасть не раздирает, никто не должен смотреть, просто сунули там, бжу -бжу -бжу -бжу, все, ап, вышел, все зубы, как в мультике про Айболита, а что там бармалей с такими белыми зубами сверкал и мечта. Без, без этикета общения. Австралия намерена создать собственное космическое агентство, то есть все, Роскосмос, Изи, все. Там, про Маска я уж не говорю, но если уж Австралия решила собственное космическое агентство, то все. И в США создан прототип сверхзвукового пассажирского самолета, С-512 называется, будет таскать 22 человека в своем череве на расстоянии 11,5 тысяч километров, со скоростью ну, под 3000 километров в час, в общем-то, очень хорошо. Я всегда очень сожалел, что мне не удалось полетать на Конкорде, и как бы в насмешку над моими чувствами в окно моей камеры, когда я сидел во французской тюрьме, я наблюдал, Конкорд на постаменте Реальный Конкорд На реальном постаменте Так выглядываешь в окно он там стоит такой нормально Как-то грустно было На Иванку Трамп подали, Трамп подали суд За заимствование дизайна туфель Ну ужас какой-то Представляешь, заимствовала дизайн перестал. туфель А как это можно заимствовать Вот Что туфли какие-то как, какие-то они у особенные, они какие-то. Каблук будет. Подошву сверху. Наверное. Да, Подошву сверху. Да, в США задержали мужчину, справлявшего нужду у Белого дома. Это впервые. Я не думаю, что впервые человек справлял нужду у белого дома, но впервые задержали. Французский гонщик разогнался до 100 километров в час за полсекунды, а вообще развил скорость какую-то немыслимую, 261 км в час, и разогнался он вот на этом. Сейчас вот так, так, так, где он, господи, что-то его... А, вот. То есть какой-то баллон с водой. Я помню, в детстве такие ракеты мы запускали на она летала вообще невероятно высоко, а вот видишь, и такое давление создается, что за полсекунды разогнался до 100 километров, в общем-то, наверное, любая другая тяга меньше. На заводе фейерверк Китая прогремел взрыв, Швейцария начала продавать за рубеж горный воздух, ну, продавец воздуха, классика, да, а, да и... Женщинам в Саудской Аравии впервые позволили прийти на стадион. Я думаю, это гораздо круче, чем за полсекунды разогнаться до 100 километров в час. Это невероятное что Мужчина, вот советую, посмотрите в интернете, наберите, мужчина с рождения жил с дельтанизмом но родные подарили ему очки, позволяющие увидеть мир во всех цветах. Это, это реально, то есть там вот я помню, я говорю, у меня отец, очень плохое зрение было у него, а перед смертью ему незадолго до смерти у него было, еще несколько лет насладиться жизнью, мы сделали операцию, у него стопроцентное зрение стало, он мир увидел во всех красках, вот, я вспоминаю, это было приблизительно так же, как вот этот вот мужчина. Утерянный портрет Кисти Рубинса обнаружили спустя 400 лет. А ты помнишь, мы что говорили, что сейчас начнут обнаруживать портреты, которым 400 лет. Да, неизвестные произведения известных авторов в области литературы и так далее. Мы это все сейчас увидим. Я не оспариваю, может быть это реальный портрет. Может и нереальный, но технологии сейчас позволяют найти все что угодно. Так, давай тогда ответим на Донаты. донаты. Так. Угу. Сосед напишет, пишет, Вячеслав, ЕСПЧ предписал России допустить Навального до выборов, но как я понял из беседы с начальником предвыборного штаба э, СПБ, поддерживать нас 5-го они не торопятся. Как вы это прокомментируете? Ну, мы это говорили сегодня об этом, а это мы не здесь говорили, это мы говорили. Я об этом хочу сказать, что сейчас мы завтра давай поставим, как подключиться к вебинару. И может быть даже не завтра, а давайте может быть после эфира в описании поставим, как подключиться к вебинару. Сегодня мы проводили тоже э -э скайп-конференцию и буду я проводить каждый день скайп-конференции вебинары и там вот я как раз говорил что да, пел в первой волне возможно с нами они не будут но во второй они будут точно все а может быть многие будут и в первой волне <смех> да, еще мы по регионам сделаем сделали разбивку у нас будет Роберт Исаев отвечать за те регионы, которые от Москвы за Урал, скажем так, а Стас, какую фамилию забыл, Стас будет... Вообще фамилию лучше не называть. Да, ну, да не надо будет было. будет с теми проводить конференцию, кто от Москвы до Урала, Значит... ну, от Калининграда до Урала. Их, их с почты мы вывесим на сайте, будет вкладка «Региональные представители». Там можете найти, написать им на почту, они с вами свяжутся и по мере необходимости будут проводить свои эфиры. Сергей Талтов, без подписи, помощь присылаю. Спасибо. Олег Вячеслав, а перед пятым агентом будет какая-нибудь речь обращенная к народу, э, духоподъемная, чтобы кровь заиграла в жилах и всем услышавшим захотелось бы встать с дивана и пойти наказывать жуликов и а И не одна будет, и не одна Владислав и его пантерка Тверь Кадыров выступил, что будет против позиции России. Сотовые операторы поднимают тариф именно из-за Крыма. Сегодня Греф заявил, что искусственный интеллект – это зло. В общем, теряет актуальность в стране. Мы не слышали, что искусственный интеллект – это зло. Да, ну, самое добро для Грефа – это бабло. Бабло побеждает зло, да? Блэкмор, да, Blacklist. на Бестро. Спасибо. Ну мы не ходим без Бестро. Ну, ну, спасибо, Ричи Блэкмар. Снежок. Спасибо, Снежок. Спасибо. Разбаньте мистера Тролля. Такой вот э, ник. Привет, Мальцев. Почему ты боишься комментировать главную сегодняшнюю новость о том, что в Большом театре в балетную трубку на место ушедшей Волочковы хотят пригласить сына чайки? Не знаю. Ну, хороший спектакль, я, знал, да, да, это, я думаю, шедеврально, представляешь, это просто шедеврально. Вот почему такие вещи не делают? Так хотя бы мини-спектакль. Да, Говорят, да, он спектакль. на велосипеде хорошо ездит. Да, Нет, такой. Это просто он был замечен. замечен. а Как ездит, об этом история умалчил. Сосед, на бензин, заводите быстрее. Надоело. Все, ребкоины. Спасибо. Александр 17. Вячеслав, кто хотел... Вас найти нашел, но очень много людей, к сожалению, ничего не знают и находятся в безысходности. Уважаемые соратники, можно оказывать помощь через мобильный счет, это очень просто. Да, поэтому я что могу сказать. Вот сейчас на последнем этапе главная задача донести информацию до всех. В транспорте, я не знаю, на работе, везде, везде, везде. Будьте пропагандистами, агитаторами, да. Печатайте листовки звание и так далее. Переименовывайте свои роутеры в да. названии 5, 11, 17, революция, чтобы люди везде слышали это слово, видели эту э, дату. А вот э, соратник в чате предлагает, Мальцев, объявить перманентную революцию. Да что ее объявлять, она уже идет, перманентная революция. Так что... Код верный, Мариночка. Друзья, добрый вечер. Денежку, как обычно, на хорошее дело. Всем соратникам здоровья, удачи, стойкости. Они нам скоро понадобятся. 5, 11, 17. Спасибо. Бывший ватник. Вячеслав, вы один из смелейших людей. Надеюсь, буду с гордостью называть вас одним из лучших руководителей в истории. Спасибо большое. Ильич, предлагаю всем сброситься Шевчуку и предложить ему, чтобы он спел «Последнюю осень» для Путина в его день рождения, или же связаться с Мишей Новицким по скайпу «Его песни поднимает боевой дух». Да, очень да, хорошо, да. кстати, Шевчуку «Последнюю осень» попросить для Путина в день рождения. Да, кстати, надо подготовиться к путинскому дню рождения, надо праздновать всей страной. Последний день рождения... Но Последнего диктатора, а? последний день рождения, последнего диктатора. У нас есть предложение организовать митинги в этот э, день по всей стране. Да, кстати. По поводу, э, я забыл, а сейчас я вспомню. Так, давайте действительно, и тоже и Навальновских подтаскивайте, давайте 9 числа, 9 у него день рождения, Седьмого. да? Или 7, -7, 7 да, 9 это у Джона Леннона я извиняюсь, седьмого, да, и все, и давайте тогда регистрируем всякие митинги, шествия, поздравляем, по, да, поздравляем Путина, наз, наз, поздравляем Путина. Анатолий, Соратников, здравия, целеустремленности, активности, активно пропагандирую 5.11.17, объясняю систему прихода к власти народа, систему управления, систему жизни, вопросов нет, победа за нами. Спасибо, победа за нами. Андрей Рязань, Вячеслав, будет ли реализован раздельный сбор мусора? Очень меня беспокоит этот вопрос. По скриптам небольшие деньги на большое дело. Андрей, ну, у нас же нет другого варианта. Ну, если весь мир идет этим путем, почему у нас будет какой-то другой путь? Да, конечно, я не думаю, что в России это сразу будет, как бы, найдет отклик, да, ну, надо народ приучать. Ну, приучим. Без вопросов. Просто так получается, что в конце концов от человечества может остаться один только мусор. Да? Вот, что, что еще, кроме мусора, мы привнесем в мир? И надо задать себе этот вопрос и, наверное, очень хорошо поработать в будущем, чтобы использовать и тот мусор, который уже накопился. Я уверен, что пройдет немного времени, когда... Вот эти мусорные свалки, которые э, сейчас там надо заплатить деньги, чтобы туда выкинуть мусор, а это будут э, выдаваться подряды за какие-то немыслимые там средства, да, чтобы их разрабатывать, как нефтяные месторождения. Как замакулатуру раньше, да, да книжки. Да. Сергей Краснодар, как в регионе будет проходить смена власти, в чьей компетенции будет проведение иллюстраций? Ну, как вы сами определяете, как в регионе будет проходить смена власти, Сергей? Вы же на местах, я же не могу. Мы вот сейчас с соратниками говорили о том, что со всеми регионами нужно общаться в очень-таком близком таком режиме, в таком очень коротком, часто, и все эти вопросы обсуждать, но все равно мы можем общие выработать общую систему, общие правила. Для каждого конкретного региона не будет шаблона. Вы же понимаете, там одно дело город Пугачев в Саратской области, да, очень маленький, да, и другое дело Санкт-Петербург. Андрей да. из Москвы, вот я еще хотел сказать, пишут, связались ли с нами ряд людей по поводу телемостов или дебатов, или... Бесед по скайпу. Я сейчас только обновил почту, нам никто не написал. Андрей из Москвы 53 года. Знакомый был на, да. на Тавриде летом и видел Путина совсем рядом. Слушал, что он там, что они там несли про, про Шуберта. Да, вся, вся лояльность пропала, только шок от ничтожности Путина, Васильева и, и прочих. Смертиковы у власти. Шульберт, помнишь, этот, про Шульберт, это, волга волк что ли, ну, где-то Илинский, там, говорит, Шульберта играют, да, вот. Светлана, на светлое будущее наших внуков. На Ревкоина, спасибо. Мила, 69-й регион, получил зарплату, глянула цены на одежду, зимние вещи купить не на что, революции мне жизненно необходимо. на общее дело. Спасибо, ну, это вот у всех совершенно одна и та же ситуация, когда говорят... Что там э, какое-то большое количество имеет эти вклады, да, а другие не имеют вклады, потому что там какое-то недоверие банкам, да, они там в кубышках дел деньги дел э, держат. Нет никаких денег ни в кубышках, нигде. То ни США, какие будут планы у новой власти насчет Крыма, будет возвращен Украине. А мы говорили об этом, что очень важная тема это отменить э, те незаконные акты, которые были приняты, потом сесть спокойно за стол переговоров и все, и договориться. Я думаю, что ос особых проблем по Крыму не будет. Ну, Во-первых, им неоткуда взяться. Если не будет Путина, то сразу проблемы Донбасса уходят. О них вообще никто не заикается. Да? Об этих проблемах только там большое количество людей, которые... Ну, запятнали себя кровью, вот это будет вопрос, да? И по Крыму нужно отменить а, те акты, которые приняты совершенно незаконно. Вот и все. Василий Калининград. Спасибо. Дед, с 14 сентября не был зачислен донат Тарифкоин. Зачислите, пожалуйста. Уважаемый Дед, присылайте и все остальные, кто с такой же просьбой обращается, присылайте, пожалуйста, в своем послании еще и свою электронную почту, чтобы мы сразу могли это зачислить. И ту сумму, которую вы э, увидели незачисленной. Это будет быстрее и проще. Не забывайте про Mail. На памятник Нансону. Спасибо. Очень хорошо. Да. ушел 116 евро шалашу из Вайшнери. Да. Вайшнери. Александр, спасибо. Ломали 07. Не ждем, готовимся. Да. Никитос. Всем привет. Расстраивают разговоры о переносе нашего мероприятия. Отбросьте сомнения. 5.11 или никогда. Никаких оправданий. Пожалуйста, Наривковин. Спасибо. Я абсолютно согласен. Артем, сегодня врач мне сказал, что моя инвалидность вопрос исключительно времени. Больше рассказать особо некому. Такие дела. О чем? Здоровье желаю от всей души. Я думаю, что общими усилиями... Да. В течение да. этого времени перерастет в здравость. Да, в здоровость. я много раз слышал такие диагнозы, которые вот только через какое-то время там случится страшное. Думайте о хорошем. В общем-то, никто не живет вечно, поэтому старайтесь насладиться, а по крайней мере, тем периодом, который есть. А этого не надо бояться. Я думаю, что тот, кто этого не боится, тот Легче все это переносит и меньше шансов стать инвалидом. Ну, так мир устроен. Давыдов Павел, привет Хути из Израиля, на добрые дела. Спасибо. Спасибо. Андрей Сорокин, на добро, если можно, биткоины. Спасибо. Кирилл Зеленоград, на помощь Сереге Окуневу. Спасибо. Тарас Войновский, удачи соратникам на риткоины. Спасибо. Елена Альбас ПБ, без подписи, Спасибо. Ирина Ирина, на общее дело, что, чем могу, если зачислите на Ревкоина, буду благодарна. Зачислим. Обязательно. Воронов Алексей, привет из Болгивостока. Успех в борьбе достигается теми, кто верит в него. Так давайте перестанем бояться и ждать. Поверим в себя. Мы достигнем успеха и благополучия нашего будущего. Олег Рязань, привет из Рязани. Спасибо. Сергей Степанов в Третьяковке давно не был. В Мавзолей сходить ничего проведать. Ну, в общем-то, неплохо, конечно, в Третьяковку и в Мавзолей. Мы так иногда заглядываем. Лариса Санкт-Петербург посмотрение. Спасибо, Лариса. Спасибо, Ларис. да. И все, все, недавно только вспоминали, как э, я прикалывался в Третьяковской галереи, и, этим говорил э, охранницам, что у них э, черный Малевич. квадрат Малевича висит вверх ногами. Это начало 2000-х годов. Так мы ржали. А, какой начало 2000-х? Это 98-й год. Так мы ржали по этому поводу. А, а не, не 98 человек, ну, ну на, может быть, ближе к 2000. А потом выяснилось недавно, совсем там, год-два назад, что действительно черный квадрат Малевич висит кверт ногами. Это удивительно, потому что я просто, ну, это была шутка, естественно, потому что, ну, как квадрат может висеть кверт ногами, оказалось, видишь. Удалось, да. Сварга, забыл добавить к предыдущему донату. на смотреть на рекоменды. Обязательно зачислим. Спасибо. Он же, не Вячеслав, добрый день, мучает вопрос. Лежат деньги в Райфайзене на дом, который строить еще рано. Что лучше, снять их или держать э, держать дома в рублях, или снять в баксах, или оставить пока в банке? Вот ну, лучше всего, в банке не, точно, лучше не всего не держать в Райфайзене, потому что Райфайзен у меня украл деньги мои с дебетовой карточки. Поэтому имейте в виду. Не, ни в коем случае в банке держать деньги не стоит а там вы сами определитесь мне трудно вам советовать да, и это, про, это, про черный квадрат, а то будет непонятно, как определили, что он кверх ногами-то висит. Ну, залезли, посмотрели, там сфотографировали в каком-то рентгеновском излучении, и оказалось, что под ним картина. И эта картина кверх ногами, ну, то есть, и, значит, вот так он должен висеть. из экономии средств? Да, но ну, а когда без... все художники всегда так и делают, да. А, Никита нам присылает, попросил не читать в эфире, тут он про донаты. А, бородач Израильского прошу зарегистрировать в Европе торговый знак нашу галочку. Тогда пусть задерживают и с яблоком, и с Дольче Габбаной. Юридически будет коллизия, и него да. можно вовлечь Слава, привет. Ну, да, время уже не, не, не очень осталось, да, ну вообще это хорошая мысль такая. Спасибо большое, все у нас, да или еще вот 23 числа какие-то были на усмотрение удачи всем нам это Александр Фома, привет Вячеслав а что про Шашурина Сергея Петровича скажешь, очень интересно я, честно говоря, не готов про Шашурин, Сергей Петрович. А вот что Шашурин думает про Путин? Если он думает, что Путин надоел и пусть валит, значит, мы очень хорошо относимся к Шашурину. Если же наоборот, то, соответственно, и наши отношение идут. Здравствуйте, Копейка упал, зачислите на Рефа, Юрий. Да, спасибо, Сергей и Марин. Кузбас не только слушает, но и готовится, да и действует. Спасибо. Все, тогда у нас тут... Так. Вот ага. вопрос тут в чате, в Как время. вы будете уничтожать ватников? Вот этот самый самый странный вопрос. А зачем ватников-то уничтожать? Ну, как вы не понимаете, ватники ⁇ это наше все. Это основная наша, так сказать, это, масса. Всегда, чтобы что-то... Сделать? Ну, телу нужна масса, мышечная масса. У нас это ватники. Зачем их уничтожать? Вот вы говорите, что они поддерживают Путина, там они такие плохие, туда-сюда. Вот завтра, представьте, выходит там Соловьев, Киселев там, и все прочее это братья и говорит, он вас обманул но там покрал все деньги и все и к вечеру все ватники будут кричать он нас обманул и будут двигать в том направлении в котором нужно и это конечно цинизм то что я говорю но это правда поэтому зачем их трогать этих ватников ну они завтра мы им расскажем про то что самая лучшая система управления ⁇ это прямая демократия и они будут свято в это верить. Если, конечно, кто-то послезавтра им расскажет, что лучше нет, чем диктатура, они в это будут верить, но мы, по крайней мере, будем иметь время создать систему, чтобы чё что бы им ни рассказали, они в это не поверили, потому что от них рождаются дети, и этих детей можно обучать, и детей детей можно обучать. В конце концов, прийти к тому, что мы, в общем-то, создадим... Думающее поколение. Целое поколение думающее. А ватники, ну куда же их девать? Куда вы их предлагаете? Петь что ли? Ну, ну нет. Да. Еще также хочу сказать, что вы подписывались на канал от подготовка. После того, как видео загрузится в YouTube, писали комментарии, просто пару слов, для того, чтобы поднять видео в топ. Конечно, ставили лайки, задавали вопросы в прямом эфире и помогали нашему каналу не только деньгами, но и распространением э, в, во всех соцсетях, в которых вы зарегистрированы, во всех группах, во всех мессенджерах. Да Влади и... Владимир пишет, что мы не прочитали в донате его, не знаю, Володь, как то вы продублируете, я не знаю, что-то посмотрел, не, не, не нашел. Вот Химчанин тут написал, можно тем, кто пишет на асфальте 5.11.17 и тем, кто из этого из-за этого сел на экстремизм, рассчитывать на рикоины, если да, то как известить вас о том, что мы сделали эту надпись или сели. Ну, во-первых, координаторы везде есть, во-вторых, вы напишите и мы прекрасно, то есть эти случаи опи опишите, мы расскажем про них в том числе и вопросов нет никаких. Да, больше нет донатов, поэтому вы ложитесь, друг мой. Вот. Поздравляют вашу дочку с днем рождения, кто-то знает. Спасибо. Здорово. Здорово, спасибо. Я тоже поздравляю от всей души. Я уж не стал сегодня как-то говорить, что. Очень приятно, спасибо. Каспийский жму руку. Спасибо. Спасибо, до свидания что спасибо что вы нас смотрите да, у до нас завтра еще продолжение да. сейчас будет передача с Константином Зелениным ответы на вопросы так что не через полчаса да не отходите далеко от ваших ноутбуков и компьютеров продолжение следует спасибо Спасибо. Вот народный телефон номер. Я еще он в описании есть у да, нас, да? В описании. в описании надо в описании еще поставить, как связаться а по, по вебинарам сегодня, да? Сегодня обязательно надо повесть.